Эфирное масло багульника при приеме внутрь возбуждает дыхание, усиливает секрет железистого эпителия, повышает активность лесничества эпителия в дыхательных путях. При этом мокрота разжижается и быстро выводится из дыхательных путей. Также препараты обогульника оказывают противокашливое действие на мочеводительную, обезболивающее и спазмолитическое действие препаратов багульника. Кроме этого, проявляются мочегонные и бактерицидные эффекты. Сердечно-сосудию за счет влияния багульника на коронарные артерии наблюдается снижение артериального давления. Центральную нервную систему успокоительное действие используется при головных болях и бессоннице. В гинекологии для повышения тонуса матки, кроме этого лекарственные препараты из багульника применяются наружно в качестве ранозаживляющего средства и отвлекающего при укусах насекомых. Федицине. Фармацевтическая промышленность производит такие лекарственные средства. Ледин таблетки применяется при заболевании дыхательных путей: бронхите, транхити, при мании, туберкулезе, раке легких. Показанием к применению ледина является частой сухой кашель. Багульника болотного, появившегося меченое сырье используют для приготовления настоев, которые назначают нуд в качестве противокашливого, откачивающего средства. Грудной сбор номер четыре. Кроме побегов, багульника в него входят листья мяты перечни, цветы календу и ромашки аптечные. трава, ялки трехсветные корни, солодкий сбор называют означает при различных заболеваниях дыхательной системы, сопровождающих их трудные, с трудом отделением мокроты. Настой багульника. При его приготовлении нужно быть предельным, так как багульник и давидят. Суточная доза 1 столовая ложка сухих побегов. Ее заливают стаканом воды, настаивают на водяной бане 15 минут, затем охлаждают 45, отжимают сырье и объем доводят до 200 мл. Настой применяет при бронхитах, кокушке, туберкулезе, спазмах внутренних органов, при эндокрилитах на 50-70 мл. Раза. Также настой принимают, ну как легкое гипотезивное средство для улучшения засыпания, Наружный ну, настой используют для примочек при трудно заживающих ранах, ушибах, укусах, восьмого Че? Эфирное масло — ингредиент мази, применяется для лечения радикулита, неврологии, растяжения связок ушибов. Гуанзидулин — компонент, выделяемый из эфирного масла, ослабляет аллергические проявления, ускоряет процесс регенерации, замедляет выработку соляной кислоты в желудке, в состав многих комбинируемых препаратов. Пинсан, П применяется при функциональных расстройствах желудка, кишечника, пиносола, капли в нос, применяется при острых хронических грянитах сквозь низкое оболочки носа. Так как основной компонент бабульника ⁇ эфирное финное масло, из него не рекомендуется готовить отвары из-за из того, что масло при этом улетучивается и теряется, или печебные свойства. Противопоказания. Беременность, период комбления грудью, детский возраст до 14, уровень фит, тяжелые заболевания печени при Прием препаратов обязательно необходимо согласовываться с врачом. В медицине изданно используются лекарственные средства. Спиртовая настойка. Побеги и баронг взрывают водкой или спиртом через сутки. Настойку применяют для растирания при подагре, радикулизии, ревматизме, масляный настой. Из багульника по веге настаивают на оливковом или подсочневом масле в теплом месте. Место используют для лечения ушибов, артритов, насморка, воспаления при укусах насекомых, экземы. Мазь из багульника ее готовят, используя свиной или гусиный жир. Масло, слои жира чередуют с травой. Емкость с компонентами ставит в духовку с температурой 100 градусов. Через 2 часа процессу жирового настоя отделяет траву. После заставания мазь используют для растирок при спуски болях. При чесотке к мази из багульника добавляет чаймерийцу. Популярны различные сборы состав, в которые ходят богульник. Его комбинируют с крапивой, мать-мачком, продорожником ломашкой, пустынников, зенитерии, кашля, гипертонии, ожирения. Применение в других отраслях. Изданного багульник применялся в ветеринарии для лечения коров, коз, лошадей свиней. Его настои отвара добавляют в полы, при кишечниках, колитах, вздутии, при различных эпителиях. Эпидемии в качестве профилактического средства при передозировке багульника разогруманишущее действие на домашних животных устойчиво к его действию только козы. В буту растения можно применять в качестве инсектицида, окуривая им комнату или разбрызгивая на в местах скопления клопов, комаров или мух. Губительный его запах действует на моль. Мед, собранный с багульника, нельзя употреблять в пищу, так как он ядовит для человека. А вот пчелы охотно используют его для развития своего потомства. Так, теперь поговорим про выращивание. Из-за ядовика свой багульник не рекомендуется выращивать на присоединение участки. Но если очень хочется и вырастить это лекарственное, особого труда нет. Растение неприхотливо, не требует ухода и специальная состава почва. Единственное, что может потребоваться дополнительный полив за сушительные периоды. В естественных условиях багульник размножаются семенами, но в культуре растения лучше размножать вегетативным способ деления куста или отводами. Интересные факты. Шаманы использовали багульник для вхождения в транс. Они поджигали сухую траву, вдыхали дым от нее, входили в шаманское состояние. Также они готовили лечебные чаи с багульником для лечения женских заболеваний, спавмовский кишечник. Одна из легенд приветствует о болотном змеи, обитающем в таюжных лесах по морю. Он появляется, если поджечь заросли растения, впитывает в себя дурманящий запах багульника и вместе с ним лечебные свойства. Если змеи на своем пути встречает больного человека, то обматывается вокруг него кольцами и изгоняет болезнь. Лекарственного сырья выступают облиственные побеги. То есть вот, вот видите, вот этот зелененький. А тут древесина пошла уже. Нам нужно вот эта зелененькая, длина которых может досекать действия. Данное растение можно заготавливать на протяжении всего времени вегетации. Однако рекомендую производить заготовку в августе или сентябре. Именно в это время побеги полностью развиваются. Сушим на чертаках, где есть хорошая вентиляция. Абро абсолютно все части багульника кормим имеют в своем составе эфирное масло. Листья кустарника помогают бороться с различными постудными заболеваниями. Приготовить чай с понадобится 2 столовые ложки травы, добавить в кипяток и проварить около 10 минут. Управлять такой чай по полстакана в день. Детям, у которых наблюдают кашель, также можно давать чайную ложку чая несколько раз в день. Вот, какой замечательное. Растение багульничка. Вот коробочка его. Тут вам смотрите, как хорошо. Видишь, какой зеленый побег. Ну тут раз, два, три сантиметров 15 где-то будет. Вот такой он длинный. Тут тоже вот такой лес. И давайте вот плодики. Багульника. Видите, вот такой плод. Полезные свойства. Лечебные свойства багульника, болотного обусловлены содержанием ледола и полюстрола. Благодаря которым лекарственные препараты из растений оказывают влияние на такие системы дыхательную, эфирное масло.